Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «интроверт»? Это тот застенчивый приверженец дневных мечтаний на светской тусовке? Или тихий ребенок, который редко разговаривал в классе? Но подождите, знаете ли вы, что есть гораздо больше? Что характеризует интроверта, чем просто частота общения или его отсутствие? Существуют даже различные типы интровертов. Кто бы мог подумать, правда? По определению, интровертам необходимо время наедине с собой, чтобы восстановить силы и избежать эмоционального истощения. Но согласно исследованию профессора психологии в колледже Уэлсли, существует четыре различных типа интровертов. Эти типы учитывают разнообразие личности интровертов и признают, что интроверсия – это спектр. Исходя из этого, вот четыре типа интровертов. Первый – социальный интроверт. Социальный интроверт? Да, вы правильно услышали. Социальные интроверты являются одновременно самыми общительными и самые закрытыми из четырех типов. Они не чувствуют стеснения или тревоги в социальных ситуациях. Они могут даже наслаждаться ими, но они чувствуют себя эмоционально истощенными, если остаются вне дома слишком долго. Хотя социальные интроверты любят проводить время в одиночестве, они все равно хотят иметь несколько близких друзей, на которых они могут положиться, и они склонны быть наиболее общительными, когда они находятся среди этой группы друзей. Тот, кто их не знает, может даже предположить, что они экстраверты если встретит их, когда они общаются со своими близкими друзьями. Но социальные интроверты не будут много рассказывать о себе никому, кроме самых близких друзей. Второй – думающий интроверт. Здесь вы можете представить себе образ дневного мечтателя. Мыслящие интроверты также не против общения, но делают это редко, потому что они теряются в своем собственном маленьком мире. Они часто считают себя мечтателями и могут казаться отстраненными тем, кто их не знает. Мыслящие интроверты также очень интроспективны и, следовательно, более близки к своим чувствам, чем обычные люди. Другим людям может быть трудно найти общий язык с мыслящими интровертами, потому что у них уникальный мыслительный процесс и предпочитают переживать свои мысли вместо того, чтобы тратить время и энергию, чтобы объяснить их другим. Третий – тревожный интроверт. Знаете ли вы человека? Кто может проигрывать социальные встречи в своей голове и думать о том, что они сказали или сделали и что они могли бы сделать по-другому? Возможно, более подходящим названием для тревожного интроверта – это «застенчивый интроверт». Чтобы отличить тревожную интроверсию от тревожных расстройств, тревожные интроверты жаждут одиночества, даже когда они находятся со своими близкими друзьями. Они чувствуют себя крайне неуютно в новых или больших социальных ситуациях и анализируют или размышляют о своем поведении всякий раз, когда они находятся на публике. Но важно следить за социальными тревожными расстройствами и не смешивать эти два заболевания. В крайних случаях это отвращение к социальным ситуациям может перерасти в социальную тревогу. Хотя любой тип личности – интроверты, экстраверты или амбиверты – могут испытывать социальную тревогу или другие тревожные расстройства. Но если вы избегаете необходимых социальных ситуаций, потому что у вас возникают сильные физические реакции, такие как дрожь, учащенное сердцебиение или тошнота во время них – это признак социальной тревоги, а не застенчивости, и требует профессионального внимания. И четвертый – сдержанный интроверт – это интроверт по соседству. Они чувствуют себя неловко, если их торопят в ситуациях, особенно в социальных. Сдержанные интроверты сдержаны, вдумчивы и не любят перемен. Они пойдут на свидание, если запланировали его достаточно заранее. Но они предпочитают отдыхать в одиночестве, смотреть свои любимые сериалы, читать или заниматься йогой. Сдержанные интроверты находят комфорт в рутине, и им также может быть трудно заставить свой разум и тело двигаться сразу после пробуждения. Они преуспевают в своей рутине и ценят заблаговременные предупреждения. Если вы считаете себя интровертом, но не относитесь ни к одному из этих четырех типов, возможно вы амбиверт или ближе к экстравертной стороне спектра личности. Узнав больше о своем типе личности, поможет вам донести свои потребности до людей с разными типами личности и укрепить межличностные отношения. Показалось ли вам это познавательным? Сможете ли вы теперь различать разные типы? Можете ли вы назвать еще какие-нибудь типы? Если вы интроверт, к какому из этих четырех типов вы относитесь? Поделитесь этим с интровертом, которого вы знаете чтобы узнать, к какому типу они относятся. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на новые материалы. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.